Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я покажу вам мод на Халка в игре Among Us. Новая роль в игре Among Us это Халк. Этот здоровяк в игре Among Us. Точно заслуживает твоего внимания. Я тебя всегда прошу подписаться, показывая процент подписок. Но в этот раз я сделаю все намного креативнее. Как только на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков, я выложу мод на медика в игре Among Us. Но этот мод сможет скачать абсолютно каждый. Ну а еще никто не может скачать мод на Медика. Поэтому обязательно подписывайся и прямо сейчас ставь лайк, чтобы я узнал то, что ты хочешь этот мод. Ну а после крутейшей новости, я предлагаю приступить к роли Халка в игре Among Us. Роль Халка начинается абсолютно так же, как тебе дают кривмейта или импостера. Ну и дальше у тебя начинает копиться гнев, злость, и ты начинаешь превращаться в Халка. Весь гнев изображается в процентах, которые находятся чуть ниже, и как только станет сто мы сможем стать Халком и все крушить. Вот и пришло наше время. У нас, смотрите, какие большие накачанные зеленые руки. Подходим к стене с крестиком и жмем кнопку смеш. И теперь мы разрушаем текстурки. Халк это сила, а сила у него безграничная. Ну а теперь мы идем искать себе жертву. И вы посмотрите, каждый, кто к нам подходит, умирает. Когда он ломает стенки, появляются трещины, от которых тоже умирают. Так как повторюсь, у Халка сила безграничная. Ну а теперь нам остается искать только жертвы и ломать стены. Но этот мод супер крутой, потому что ну а где вы еще видели, что можно было бы ломать стены в игре Among Us? Ну и также у нас нет затемненных областей. Мы абсолютно все видим, абсолютно все, что происходит в соседних комнатах. Ну а теперь миниатюра персонажа черного цвета. Мама пришла с родительского собрания, и теперь он никуда не может убежать. Смерть. Ну и как раз синий тут попался. Ну к нам нельзя подходить, каждый, кто к нам подходит, сразу отлетает. Наша дальнейшая цель ⁇ ломать, крушить и убивать. Так, о, фиолетовый, сейчас его догоним и, конечно же, прихлопнем. Мы бегаем быстро и от нас, э, походу, убежишь. Ладно, надо нажать на Smash и мы попытаемся. Нет, можно было бы убить его ударной волной, но он слишком быстро убежал. Кстати, там валяются трупы, лайк, если у тебя дома тоже валяются трупы. Так, ну, здесь у нас опять к желтому только пришла мама с родительского собрания, ему тоже никуда не убежать. Убили его ударной волной. Ну, а теперь нам надо найти остальных для того, чтобы завершить эту битву. Ломаем стены и убиваем красного. Осталось совсем чуть-чуть, а точнее четыре человека. Хотя мы на этом, пожалуй, закончим. Я надеюсь, что тебе понравилась роль Халка в игре Among Us. Напоминаю, как только на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков, я опубликую мод на медика который сможет скачать абсолютно каждый на каждое устройство. Ну а если тебе понравилась роль Халка и ты хочешь тоже поиграть в этот мод, то тогда обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. И если этот ролик также наберет много просмотров и много лайков, то я тогда уже на 37 тысяч опубликую мод Халка, и ты сможешь поиграть в роли Халка и также в роли медика. А тебе остается только подписаться на канал и поставить лайк. А на этом все. Спасибо за то, что ты досмотрел данный ролик до конца. Ну а я в свою очередь пошел разрабатывать роль медика, которую сможешь скачать ты. Но только тогда, когда на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков. С вами был Шейлок ТВ. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.